Путешествие второе. Марианская впадина. День первый. Мы находимся посередине Тихого океана на борту российского исследовательского судна «Доктор наук» профессор Шварценгольд. С него наш отважный соотечественник Конюх Федоров собирается совершить погружение в Марианскую впадину. Это самая глубокая точка мирового океана. 11 тысяч метров ниже уровня моря. Скажите, Конюх, а что представляет собой аппарат, в котором вы совершите погружение? Аппарат представляет собой таз. Медный, очень большой. Потом я вдетый в таз, потом мои ноги, и к ним привязана специальная болванка. Ну, чтобы идти ко дну быстрее. Ага, а как будете решать проблему нехватки кислорода? А чё ж нехватки? Таз же объемный, 20 ведер. Там воздуху знаешь, сколько? Сколько? 20 ведер. И я в нем внутри и дышу А, простите, а углекислый газ куда? А я в этом путешествии решил его не выделять А если вы внутри таза, то как же вы будете видеть все, что вокруг? О, а я уже две дырочки в тазу проделал, через них и буду видеть Так в них же будет вода заливаться А я их уже заделал А как же тогда видеть? Я же говорю, дырочки проделал Так вы же заделали Конечно, в них же вода заливаться будет А как же вы будете видеть? Да ты ж уже спрашивал А? А да, извините. Путешествие второе, Марианская впадина, день второй. Мы продолжаем серию репортажей о попытке Конюка Федорова совершить погружение в Марианскую впадину. Эй, сейчас Конюх как раз собирает спускаемый аппарат. Конюх, что вы делаете? Собираю спускаемый аппарат. А, а как? Прикрепляю к себе таз специальным липким скотчем. Ну, чтобы высвободить руки. Эксперименты будете проводить? Ну, если понадобится. А так вообще, чтоб почесаться. Одиннадцать же километров, всяко может случиться. А ногами ты не почешешься, я к ним болванку привяжу, 70 килограмм. Зачем? А чтобы не мучиться долго. Ну, в смысле, чтоб до дна быстрее добраться. И за сколько, думаете, достичь дна? Ну, думаю, минут за 10. Одиннадцать километров за 10 минут? Да, тут же не идешь, а падаешь. Я проверял. Скинул болванку с шестого этажа, секунда, и она на земле. Единственное, собачку соседям пришлось компенсировать. А так хорошо прошел эксперимент. Быстро и громко. А подниматься как планируете? Ну вот, ну куда ты гонишь, корреспондент? Ну куда гонишь-то? Ну, сначала спуститься надо, а потом уж думать, как подниматься. Проблемы надо решать по мере поступления. Да шучу я. Тут на корабле огромный магнит. Нами разработан условный сигнал. Я кричу подымай, магнит подключают и меня вытягивает на поверхность болванкой кверху. А как будете бороться с давлением воды? Так надо мной же Таз на него и будет давить. Я же его для того и взял. Ну, все, все, корреспондент, все. Завтра приходи, завтра буду совершать пробное погружение. Путешествие второе. Марианская впадина. День третий. Мы продолжаем серию репортажей о попытке конюха Федорова совершить погружение в Марианскую впадину с помощью медного таза и чугунной болванки. Сейчас происходит пробное погружение. С помощью двух моряков конюх был выброшен за борт и сейчас его удерживают на глубине двух метров багром и веслами, чтобы проверить связь. Я опускаю в воду фарендоскоп. Алло, конюх, вы меня слышите? Хотя пока не очень понятно, что говорит наш путешественник. Конюх, как самочувствие? Давай, Дим! Давай, давай, давай, Поднимай меня быстро, а то задохнусь. Все еще не понимаю. Возможно, Федоров интересуется, что это за плавники и хвосты появились над водой рядом с местом погружения. Прервем погружение и выясним, что же хочет сказать наш великий современник. Ай, дай весло! Дай, дай, дай быстро весло! Насколько? Себасте, а? На! Ногу укусила! Ну что, Конюх, как первые ощущения? Да так себе! Там же, оказывается, воздуха нет совсем! А еще эти акулы! Надо будет москитолом намазаться и укусы этот продезинфицировать! Думаю, две бутылки водки хватит! Согласен, корреспондент, три! Это комар! Чуть ногу не оттяпла. У меня их, правда, две, но все равно жалко! Я же ими хожу, вот! Но я тоже ее шваркнул! Ты же видел, а? Да-да-да! Путешествие второе. Марианская впадина. День четвертый. Мы продолжаем серию репортажей о попытке конюха Федорова совершить погружение в Марианскую впадину с помощью медного таза и чугунной болванки. На сегодня намечен старт. Над поверхностью моря на лебедке висит таз. К нему скотчем прикреплен конюх Федоров. К его ногам привязана 70-килограммовая болванка. Через секунду трос перережут, и наш великий соотечественник начнет погружение. Конюх, конюх! Конюх! Конюх! Конюх! Ну что ж ты делаешь, корреспондент? Ну громко же! От лица всех слушателей желаю вам удачи и хочу вручить! Вот эти подарки. Вот чеканка ученика 5 Г класса Саши Жигалкина, где вы изображены в виде Льва Толстого. <связывая> Спасибо. Ух ты, смотри, правда, как я здесь на Толстого похож. А, -а, -а. а вот телеграмма от жены. На обратном пути купи кефир и три десятка яиц. Скажите, конюх, а какие последствия для науки будет иметь ваше погружение? Да все будет с наукой нормально. Никаких последствий не переживайте. Ну что, мы все верим в ваше удачное возвращение. А я вот не очень. И вообще, вот я думаю, нахрена мне все это надо. Как? А повышение престижа России... А это мне нахрена надо? Конев немного нервничает. А капитан тем временем обрезает лебедку. Счастливого пути Конюх Медодона. Ух ты. Холодина какая. Ну ладно. Путешествие второе. Марианская впадина. День пятый. Продолжаем серию репортажей о погружении Конюка Федорова в Марианскую впадину. Уже можно сказать, что попытка удалась. Нам известно, что конюх достиг дна ногами, и мы пытаемся выйти с ним на связь. Алло, конюх, вы нас слышите? Прекрасно слышу! А скажите, что вы там видите? Себя вижу. Отражаетесь в чем-нибудь? Не! У меня глаза повылазили, но на ниточках держится, так что я себя с расстояния метров три вижу. Маленький такой, с кулачок меня, ребятки А как там вообще? А чё вообще? Тут кроме меня никого нет Ой, холодно Я с собой кипятильник взял Но не вы во что воткнуть Ай! Что случилось, конюх? Таз меня догнал Я ж его на шестом километре потерял А как вы дышите? Пакетик целлофановый Жена с собой дала я в него и курю, и все остальное. А сколько еще планируете там находиться? А нисколько! Тяните меня быстро, очень на родину Итак, начался подъем. Наш прославленный соотечественник стремительно приближается к поверхности. Вот он ударился о корабль. Вот еще несколько раз ударился о корабль. А вот и он! Ух ты. Ой. Что это? Осторожней, Конюк, не наступите, это глаза. Да я вижу, вижу, лови, лови Да-да-да, вот-вот, Поймал? Да. Вот хороший мой, спасибо. О. Ух ты, красота какая. А сколько, мужики, километров до Челябинска, а? Кум у меня там, ага. Вот он квасит. Поехали к нему, а? Ох, мужики, как эти рыбы водою дышат, а? Итак, устанавливаем новый мировой рекорд.